Вот, а вы, значит, что спрашиваете, что вас интересует. Артём Антипов, добрый день. Как спасаетесь от комаров в клетках макляк? <связь> Очень интересный вопрос. Александр Ваганов, добрый день, Евгений Витальевич. Плюсы-плюсы. Спасибо, Александр. Презум. Ну, начнем с того, что я тогда спасаюсь э, от комаров, даже в клетках макляк. <связь> значит, Спасаются кролики. Как они спасаются, не знаю, ребята. То есть я мне очень часто этот вопрос задают. И на Урале задавали, да. И здесь задают. Хотя здесь-то я вообще не вижу никаких предпосылок. Бастер, ты опять ко мне пришел, иди ко мне. О. Любит в основном в марафоны ходить. Да, привет, дорогой. Да, да попозируй, попозируй да. Красивый, красивый-то у меня, конечно. Вот, здесь-то комаров практически нет, хотя, значит, ну, я понимаю теперь, о чем говорят местные, когда я сюда приехал, я как, у нас тоже комары есть. Да, конечно, я... нельзя сказать, что их нет, они есть. Вот лосей тут нету, да, вот, а комары тут есть. А вот, но они, знаете, вот там, они так хорошо прячутся, что, чтобы их найти, их надо искать. Вот, и я сейчас шучу, когда говорю, да, вот, здесь комары есть, я и даже кусаются, я даже знаю, кого искусали, и нынче летом двух человек а, покусали у нас в странице, здесь вот. а, комаров вот такой напасть нет, поэтому об этом говорить, я думаю, что вообще смысла нет, хотя местные все миксоматоз, миксоматоз, комары, а, такие страхи, ребята, скажу вам, что вот они несколько преувеличены, да, мягко говоря, вот эти страхи, то есть я на Урале, вот там комары да комары, да, то есть там черно, да, от этих комаров. То есть руку вот так провел, и там их вот, вот, вот. И я там никогда не, ничем не занимался, э, кроликов не прививал, ничем не прятал, э, значит, там кто-то говорит, таблетки всякие там в эти, в резетке, да, вот, диклофосом брызгать, еще чем-то, этой вот, значит, живут. То есть кому-нибудь к житью, они погибают. Вот на ранних этапах ассимиляции, да. А кто выжил, те живут. И здесь, тем более, я этим вообще никогда не занимался. И не думаю. Бывали здесь как-то года, у меня, не знаю, года 4 или 5 лет назад, что-то такое комарина была весна. Комуров было, ну, по нынешним меркам, достаточное количество. Вот, и догрызали, аж уши коростые были, да, и носы вот так, все искусанные. Ну, что теперь делаешь? Я мой принцип значит выращивания маточного стада, да, вы же знаете, да, кто выжил, тот хорошо, кто не выжил, и еще лучше, спасибо, не мельчишься под ногами, вот, не надо мне бегать с пипетками там еще с чем-то вот. Вот единственное, с чем я значит занимаюсь и профилактирую, и бывает, как лечу, да, это клещ. То есть ушной клещ да то есть потому что как сено принесешь я вот я прошлый год сено только принес гнезда да сразу клещ, клещ появился вот, забрызгал его да, и вермеком все тишина поэтому стараясь сено вообще не носить вот прошлый этот сколько мы там 6 маточников поставили на той неделе до дата будем проверять что там окрылилась вообще без сена вообще без осего а на улице у нас были до минус 5 это эти ночи морозы вот сегодня такой первый день, такой теплый. Было днем что-то там градуса 4-5 тепла. Вот до 6, а ночью до минус 5-минус шести морозы. Не знаю, справились, хорошо, не справились, на их хрен на вас. Вот, правда, я привез стружки. Вот, что-то я решил попробовать в этом году начать зимовать им без сена, а на стружке. Не знаю, как получится. Посмотрим. Вот поэкспериментируем. Да, Даста? Вот тяжелый год такой-то у меня. Так. Поэтому вот я про комаров, да, завершим. То есть я считаю, что это все надумано и напугано. Вот, выбросите из головы эту проблему. И все будет хорошо. Не грузите ни себя, ни своих кроликов. Так, Артем Антипов, вот это вам я отвечал. Александр Баганов, добрый день, здрасте. Так, все, пойдешь, иди давай. Вот. Лена, очередних В прошлый раз эфир оборвался, а там был интересный вопрос про крольчих до какого возраста их держать э, в качестве маток. Ага, да, Алексей Кошев нас спрашивал, мы потом с ним э, в зуме разобрались с этим делом. Вот, значит, э, что значит держать до какого возраста?